Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен криптовалют по всему миру В сегодняшнем видео я расскажу вам, как продать криптовалюту Выбираем ту криптовалюту, которая у вас есть биткоин, тизер, Ethereum, лайткоин. Выбираем систему, на которую мы собираемся получить деньги за нашу криптовалюту Это может быть Яндекс деньги, киви, Сбербанк, Тинькофф банк Альфа-банк, ВТБ, а также наличные либо доллары, которые вы сможете получить в наших офисах. Итак, выбираем биткоин. Выбираем Kiwi, указываем номер Kiwi кошелька, вставляем адрес электронной почты, выбираем сумму, которую мы собираемся обменять и нажимаем кнопку «Перейти к оплате». И вот сформировался заказ под номером таким-то. Не забываем, что курс зафиксирован на 30 минут. Если в течение этого времени не будет получен ни одного подтверждения, курс будет зафиксирован после первого подтверждения. Обмен будет выполнен также после первого подтверждения вашей транзакции в сети Итак, первый этап Оплатить сделку То есть мы переводим биткоин на кошелек, который предоставлен нам обменным сервисом Второе Обработка платежа. После того, как вы отправили свой платеж, наш робот автоматически задетектит вашу транзакцию. Вам не нужно никуда нажимать и писать в поддержку. Третье. Перевод. После того, как мы получим ваш платеж, наша система сразу же переведет вам ваши средства. Также с правой стороны отключа по сделке. Дополнительная информация по платежу отправлена нам на почту, которую мы указали ранее. Вот такой несложный обмен можно совершить на сайте xhub.io. Вы сможете продать любую криптовалюту которая представлена на торговой платформе. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше вас ждут новые интересные видео.